Красота, как пупочная грыжа Прет из женщины хотюбей Нашу даму узнаешь в Париже По накаченной верхней губе Ни кокошник, ни запах махорки Ни танцующий рядом медведь Нашу бабу узнаешь в Нью-Йорке По накаченной верхней губе Бабы русские, нелегко нам, Роковая на нас печать, В деле нефти и силикона. Есть ресурс, значит, надо качать, Значит, надо расправить знамя И достойно нести лицо, Чтобы видели, чтобы знали, что боялись в конце концов. В мире черного капитала, где свирепствует мертай, Наша баба губу раскатала, и попробуй ее закатай!